Вечное яблоко на айфоне, давайте разбираться вместе, погнали! Ситуация не является супер редкой, ведь ее можно встретить практически на каждом iPhone с разными поколениями iOS. Когда же сие чудо может произойти? Наиболее распространенная ситуация обновление программного обеспечения на вашем iPhone или iPad. Хм, обеспечение или обеспечение? Давайте так, если вы за первый вариант, то вы ставите лайк этому видео, а если за второй, то дизлайк. Все по правилам. Честно сказать, когда подобное приключилось самой. Но в первый раз, будучи владельцем iPhone 6 на iOS 8, стало не по себе, так как не было опыта, как же выходить из подобного положения. Кстати, недавно, буквально несколько месяцев назад, со мной тоже произошла такая ситуация при обновлении с iOS 13 до iOS 14 на моем iPhone XR. Увы и ах, однако без помощи сторонних приложений здесь не обойти. Уже рассказывал вам неоднократно на своем канале про программу Ray Boot, при помощи которой можно вывести телефон из режима вечного яблока. Все довольно просто, подключили iPhone или iPad к компу, Запустили утилиту, нажали одну кнопку и полетели. Признаюсь сразу, это рекламный ролик, однако я никогда не рассказываю того, чтобы работало действительно плохо или было бы совсем паршивым. Rayboot это удобная программа с простейшим интерфейсом, ни больше, ни меньше. Ко всему прочему, разработчики Rayboot прямо сейчас проводят огненную черную пятницу, на которой даром отдают свое программное обеспечение со скидками до 75%. Также в честь Black Friday на сайте у разработчиков есть возможность выиграть как скидочный купон на покупку любого приложения, так и выиграть полную версию любой утилиты абсолютно бесплатно. Например, можно выиграть программу For UK, благодаря которой можно обойти пароль на вашем старом iPhone, если вы его забыли. Правда, есть несколько нюансов в дальнейшем использовании телефона в таком режиме, вроде отсутствия мобильной связи, но будет полезно, если вам, например, срочно необходимо достать из устройства ваши старые фото, видео, заметки или контакты. Или же можно выбрать любое приложение, благо выбор действительно радует глаз. Даже iTunes не обладает столь классными функциями по выводу айфона из режима вечной перезагрузки или же просто исправление различных багов системы через специальные режимы в телефоне или быстрые разблокировки пароля на смартфоне или планшете в домашних условиях. Просто супер! Ссылки на программы Rayboot for UK, а также сайт с черной пятницы от разработчиков доступны в описании к этому ролику. Поторапливайтесь, ведь акция действует до 16 декабря. Ну и не забывайте про наш батл – обеспечить или обеспечение в виде лайков или дизлайков также не забывайте оставлять свои комментарии под этим роликом и подписываться на наш канал меня зовут артем до встречи в следующих видео пока пока